Сейчас поговорим о способах финансирования инвестиционных проектов, то есть какие вообще в принципе есть. Какие мы знаем сейчас? Ипотека, что еще? Как можно актив купить? Получить, скажем так, подсказываю. Потребительский кредит. Под залог. Ну то есть кредитование банковское некое. Да? Хорошо. Значит первый, не самый очевидный способ, на самом деле инвестирования, который часто упускают новички, это пойти и заработать. То есть он не очевиден, потому что часто кажется, что чужие деньги дешевле, это так и есть, но при этом за них тоже придется нести ответственность. Поэтому иногда денег нужно не очень много, иногда часто можно просто посмотреть, а как я могу там 1-2 миллиона пойти заработать для того, чтобы просто ну, не формировать вот этот вот долг. Соответственно, один вопрос, сколько мне денег нужно, и второй вопрос, как я могу их заработать быстро. Ипотека, сказали потребительский кредит, частный займ, тоже частая история, причем даже ребята крупные проекты, которым банки не дают. Очень частая история, Вот вчера приходил человек, ему, ну, человек у которого есть клиент, ему нужно 50 миллионов под 3% в месяц, на 4 месяца с залогом здания в Подольске. И таких проектов, ну то есть кому-то надо просто краткосрочный кредит, но под хороший процент. Таких проектов много. Завтра я покажу, как я инвестирую, потому что проблемы этих проектов, они все требуют личной встречи, оформления залогов, еще чего-то. Соответственно, я для себя выбрал немножко другой формат, это связано с госзакупками. Соответственно, есть вариант это делать через интернет. Просто покажу, но это завтра будет. Аренда активов. Вот эта штука мне очень нравится, причем сейчас существуют способы арендовать актив и потом его выкупить по ставке около 3% годовых. То есть сегодня у нас вот Ири будет рассказывать, я еще про аренду тоже расскажу. То есть это касается муниципальной, муниципального имущества. Покупка в рассрочку. Тоже такая интересная вещь, то что… что когда ты что-то покупаешь у человека, можно с ним просто задать вопрос, слушай, давай я сейчас тебе половину денег дам, или там задаток. Ну, то есть, неочевидная стратегия, опять же, для новичков. Хочешь купить? Вот у нас... Вот есть, есть два типа людей, риэлторы и не риэлторы по жизни, да? Как бы риэлторы, они вот, у них сразу это в крови, а другим, вот, как мне, им надо объяснять, что это работает. То есть... У меня все-таки, я как не риэлтор, я считаю, что чуть-чуть надо все-таки заплатить человеку, да, там хотя бы задаток внести. И потом он типа вносишь задаток и бегаешь-бегаешь, находишь покупателя для того, чтобы это продать дороже, и ты инвестируешь только свой задаток. Если ты риэлтор, то ты даже этого не делаешь. То есть ты инвестируешь обещание, ты инвестируешь в свою энергию, и человек. Ну, у нас был пример несколько лет назад, инвестор взял земельный участок, вот у него был примерно, как это, а кто в и больше уже четырех лет примерно следит за нами? Могу, просто, может быть, старые кейсы можно рассказывать или нет? Тогда можно любые кейсы рассказывать, и старые в том числе, потому что они работают. То есть он договорился об участке, у него был участок, ну, условно, 20 соток. Он Договорился о том, то что он разделит эти участки на две части. То есть условно он стоил там 6 миллионов рублей. Он нашел покупателя на вот эту часть на 6 миллионов рублей. К тому продавцу, который продает эти участки, он говорит, я продал вот это все за 6 миллионов рублей, только ты этот на него, а этот на меня. И фактически 3 миллиона рублей он заработал, просто не инвестировав ни копейки денег. Понятная история? Ни один, ни второй не знали о том, что он получает свою комиссию в виде отдельного участка. Это вот как раз риэлторский подход, как можно получить актив. Ну, просто, Потому что один покупал… Вот самая главная история здесь, что всем кажется, что все активы есть на Авито владельцам и гаражей в гаражном кооперативе вообще не кажется, что есть Авито вообще, что есть Авито. Они даже не знают об этом. То же самое с этими участками, то что очень много активов, которые бесполезно размещать на Авито. Но у него год провисел, он платит за это, у него некомфорт, потому что платит, звонков нету. Соответственно, остаются заброшенные какие-то земли, и вот люди… Ну, я просто сам по себе знаю, у меня за домом есть участок. Я ну, могу зайти в кадастр, посмотреть, кто там есть. Но у меня не, просто я не знаю, лень или там занятость. Я не пошел, не взял выписку, не посмотрел, кто собственник и не связался с ним для того, чтобы этот участок выкупить. Нашелся человек, который выкупил все три участка, то есть у него был просто, ну, то есть один, второй, третий, один забрал с торгов, второй забрал по объявлению, и третьего человека нашел и построил три одинаковых домика, причем два дома уже продал, это прямо вот из моего окна видно. Соседний человек взял с торгов, у него второй год стоит этот дом, там за это время было два показа, то есть одинаковые стратегии, совершенно разные результаты могут быть, и это, ну, это всегда так. Хорошо, по поводу покупки в рассрочку давайте условно назовем, что в принципе можно и не покупать, можно обещать, что ты купишь и все. То есть это тоже работает. Вопрос просто в том, что насколько по жизни ты риэлтор. Ну, я в себе не смог это прокачать, то есть мне кажется, что все-таки немножко задаток надо какой-то оставлять. Лизинг. Лизинг это, ну все считают, что это дорого. Я тоже так считаю, но как вариант покупки для компании с НДС периодически использовать причем я знаю что даже кто-то доходные автомобили в лизинг берет но это порядка там 30 процентов участие компетенциями это как раз та самая история когда вы входите без денег то есть сегодня пример покажу вы можете дать ценность не только деньгами вы можете к примеру взять некий актив Ну, давайте из свежих примеров из свежих примеров сейчас не знаю, можно его рассказывать, нельзя. Давайте тогда просто, как это, абстрактно. То есть есть здание, которое продается в лоб. Приходит человек и говорит, слушай, давай я тебе помогу все это распродать, соответственно, разделю это на части и продам отдельными помещениями. То есть ты свою цену получишь, я получу свою цену. Соответственно, он делает разделение, начинает продавать это в виде отдельных помещений, очень быстро это распродает в Москве, соответственно, делает там свои несколько миллионов рублей буквально за месяц. Просто я в здание распродав там 20 апартаментов там, под жизнь, скажем так. Стратегия спорная, сегодня будем тоже об этом рассуждать, но спорная, скорее всего, больше нужно быть просто аккуратно с этими вещами, но как пример того, что такие компетенции могут использоваться, он, он есть. То есть есть человек, который не знает, что делать с активом. Вот у вас есть в окружении люди, у которых есть актив, он не знает, что сделать. Здание какое-нибудь, да, вот, автомобили, еще что-то. Вот после сегодняшнего тренинга просто подумайте, какую компетенцию вы можете взять. Для вас же это просто бесплатный опыт. Вы понимаете, что вы приходите и говорите, вот, окей, здание, Там, давай сделаем вот это, вот это, вот это. Это у нас будет на этапе, как можно усилить этот актив, чтобы он сдавался в аренду, и как его монетизировать. Это мы сегодня с вами, я примеры вам покажу, причем ну они очень интересные и показательные. Частный инвестор, самая частная история, то есть вы находите полностью проект под ключ, человек приходит, говорит, я не хочу ничего делать, вот тебе денег, там, оформляет на меня, и мы с тобой работаем там 50 на 50, 40 на 60, очень частая стратегия.